Начертим эскиз графика функции f, если известно, что f — четная функция, ее точка максимума — минус 3, точка минимума — 0, максимум функции равен 4, минимум функции равен нулю. Построим часть эскиза графика для неположительных значений x. Отразим полученную линию относительно оси ординат так как по условию функция f четная.